Хотели с вороном свалить по-тихому А не получилось, да ворон? Там коровы Тут подруги Увидали Несутся Орлик ворона, сынок Подружки Мы ну, пошли отсюда! Ну это мой! бабляй. Ну и все, а мы в другую сторону, нам надо Вот такая красота у нас Березки почти все уже пожелтели Быстро-быстро, буквально, наверное, дня за три. Еще много так зелени было. А потом раз резко всё, все. Все желтые. Но ну, красота в лесу, когда ветра нет. А когда ветер прохладно. Сейчас ворону ускакали, лоб у меня мерзнет. Вот так вот тут. Вот. Поехали. Покататься, вечерок, поглядеть, кто где живет. Что, Ворон, увидел кого-то? Молодец, Твор на пар идет в лесу. Солнышко маленько скрылось, лесу тенечек. Сразу перепад температуры такой ощущается. Прямо ощущается. Сейчас поедем дальше. Еще много мест надо посетить. Еще долго кататься. Есть это оси есть. Урок еще другой поставил. Дом мне показалось, с него звук маленько другой. И удобнее тянуть. А сейчас как-то проскальзывает у меня иногда. Напихал, в общем, листиков. Так как леса, округи большие. По советам подписчиков, муха тут рядом не оказалась. Не так эхо, а идет, не так. Не знаю, насколько меня теперь далеко слышно, не слышно. Вор, ну и да не дёргай. Так-то не умеем манить. Еще сейчас будем фальшивить. Ага, здесь тоже признаки пребывания быка. Здесь точно признаки пребывания быка. Вот березы начесаны. А этой каждый год, видимо, достается. Ворона. Что, почуял? Ветер на нас немного дует. Непровозные молодые заросли. Какие-то наброды есть. Всякая дичи осталось вася тут увидеть ну, в общем вот такая да. аллейка идет поломанных березок разной давности разных лет Ось убежал далеко Не знаю сколько там наверное, на него метров, поди 300 было А ветерок такой слабо слабый, Хотя надул ровно на него То ли почуял То ли напугался, чего другого Непонятно Вот такие дела